Привет, друзья! Все, у нас Андрей закончил ремонт. Ребятишки все промывали, отмывали, шкафчики. Вот как вы видите, это зал. Вот это зал. Дети протирали окна. И у нас осталось на балконе вот это все унести туда домой. Ну, то есть, посуда. Некоторая и все. И, в принципе, у все. Стоит у меня полочка. Вот ее надо будет унести полку. Это Андрей с сыновьями унесет. Ну как? Обои нормальные. Это смотрится культурно. культурно. Теперь мы пришли на кухню. Вот наша кухня. Париж, Франция. Мне очень нравится вот этот цвет. Серый, белый и темно серый. Светлый и темный. Люстру Андрей повесил. Затем дети промывали плиту. Все. Умывальник Андрей поменял, другой поставил. Холодильники потирали они. Шкафчики промывали. В принципе. Чисто. Чистоту навели. Хорошо. Вчера полы помыла. Вечером. Это чистовая. Это моя последняя работа была. Это. Остальное все они делали. Ванный туалет мальчишки промывали. Стены, потолки. Здесь то же самое. Вот. Промыли. Короче, завтрашный объект, будем сдавать квартиру. Вчера звонила э, через, через отца моего, ну вот отчим это, да, э, да, позвонила бабушке в город. То есть не я, а попросила, потому что я не могу дозвониться, и попросила, чтобы ко мне позвонили, э, чтобы бабушку привезли сюда, на эту квартиру, и пускай она живет. Вот. Но ее не хотят привозить, так как у них кредит. И бабушка говорит, через 4-5 месяцев только приеду. Я говорю, нет, я буду сдавать эту квартиру. И все. Сдам. Потому что мне ее тянуть как-то что-то тяжеловато же, все равно. Ну, в принципе, что у нас бабуля-то там? Бабуля держит ее из-за кредита, не выпускают, гулять не выходит, вещей нету, как и не было. У меня вот отец только звонит Богдану, и то он наругал, ты чего говорит, не даешь с Гузелькой разговаривать. Столько лет с Гузелья, она жила бабушка, и ты такую ерунду делаешь, говорит. В итоге он сам позвонил потом. Я с бабушкой разговаривала. Бабушка прямо завтра готова была приехать. Но э, она мне... Он громкую связь братишка включил. Она только по-русски начала говорить. По-марийски не разговаривает со мной. Я с ней по-марийски, она по-русски отвечает, потому что Богдан не понимает у нас. Вот. В итоге я говорю, ты что из-за кредита? И братишка, ну вот этот Богдан... Из-за кредита, говорю, на 4 месяца там остаешься 5. Она молчит, ничего не может сказать. И он такую трубку забирает у бабушки. Все говорит, разговор закончен, говорит, мне больницу надо. Без 15 12. обед был. Я еще на время посмотрела. Я говорю, а что бабушка-то у нас в тюрьме, что ли, находится? Даже по времени говорю, поговорить не даешь. Все, говорит, свое время вышло. Вот так вот. Ну, в принципе, главное, у меня душа спокойная, то, что бабушка предупредила, да, и он еще бабушку, ну, вот отцу моему звонил, он хочет бабушку куда-то в деревню сплавить, кому непонятно каким людям, что, куда, я в шоке. Или дом ветеранов, ну, лишь бы не сюда, не в эту квартиру, не в эту, вот на комнатную квартиру, хотя есть горячая вода, газ, все, душ, баб, для бабушки смазать жить спокойно, доживать свои года в этой квартире. Ну, не дают, не хотят, так как у них кредиты. И его, на вот, жена у Богдана, ну как, жена, не жена, ну, а? Старуха Ивана. Старуха Ивана, это 62-летняя, сколько там, старшая она. Она 300 тысяч своих профукала, и, короче, им надо кредиты расплатиться. У Богдана два кредита висит. И у нее, ну, и держит ее, короче, бабушку нашу из-за своих кредитов. И мучают. Она привыкла у нас на улицу гулять, ходить. У меня сегодня даже спрашивали, что, как бабушка, где. Я говорю, на четвертом этаже, без выхода на улицу, живет. А, да, мне еще отец позвонил и сказал, Бабушка упала у туалета, ну где она живет, у братишки якобы, у туалета прям упала, он дал какую-то таблетку ей не ту, вызвал скорую, на скорой сказали, ты что убьешь совсем бабушку, ты не ту таблетку дал, потому что они не знают рецепт, рецепт ее на и таблеток которую она должна принимать до конца своей жизни. Я ее поила три раза в день, она у меня пила от давления, ей это обязательно надо было, и в глаза капала. В итоге она поехала вот с сестренкой, сестренка сестренкой не давала ни глаза капать, ничего, один глаз у нее ослеп совсем. А здесь, здесь у нее головокружение, не здесь, а вот там, где она сейчас живет, головокружение, слабость, Но это понятно, Кислорода нету, ничего нету и таблеток нету. Я так подумала, через 4 месяца ее лежащую привезут или там полуубитую, скорее всего. <смех> ну, если, если на то пошло, то пускай они уже досматривают, если они уже, э, э, как сказать. Э, а? Да, взяли ответственность на себя. Вот пускай уже берут до конца. Они а так, полгода одна посмотрела, скинула на Богдана, теперь этот куда-то скинуть собирается. И якобы так-то так. -то так. А у меня отчим, вот то есть отец вот мой, да, он говорит, Гузеля, забери, как, ну, чтобы я забрала бабушку. Хотя мне никто не даст, потому что я заблокирована везде абсолютно. Нет, я уж. Предупредила, главное, главное предупредила. Если они так якобы хотят смотреть за ней, то пожалуйста. Но они не смотрят за ней, они ее, короче, добивают. Добивают и все. Так что вот так вот, друзья. Сейчас я собираюсь выставить объявление. То, что мы сдаем квартиру, это однокомнатную, выложу э, ВКонтакте нашим послушанным кушанерам. И будем сдавать квартиру. Пускай люди живут, чтобы она так не проседала, не простояла. Продавать пока не будем. Продавать пока не будем. Пусть стоит, кушать не просит. Да? А теперь всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии и ставим лайки. Пока-пока. Давай прыгай. Все, пошли мы по домам, поработали чуток, поигрались. Хорошо, да? Я... Пошли, давай. Сейчас все варежки а. сырые стали. А все, всем пока-пока. Скажи пока-пока. Давид, ну-ка, сапог правильно одень. Нормально. Сапог правильно одень, нормально говорю. Так, на, снимай, будешь и Наши квартиры, на, книги, книги стоят. Uh -huh. Ты что, yeah. а yeah. а что ты на, на, на, на новый голову снимаешь? голову не снимаешь.